От бати пошло. Я блогер. Так, начнем с микрофона. Сразу вот так. День, два раза. Вот это упражнение дела. Поехали. О, привет. Я, я Мешков. Сегодняшняя цель данного видоса заключается в следующем. Я тестирую новый микрофон. Это в первую очередь мне подогнал микрофон мой братик саня спасибо ему большое мы будем тестировать сейчас проверять сравнивать с прошлым я блогер еще значит я хочу рассказать вам то как я сейчас чувствую запахи я переболел коронавирусом как и многие многие значит скрывают это а, многие скрывают не знаю зачем блин. ничего страшного в этом нет блин по крайней мере молодым так начнем с микрофона хорошо мы звук проверили теперь теперь тестируем следующий это прошлый микрофон вот такой вот он хороший наверное возможно был но я ставлю ставки больше на новый который мне дал братишка санек так ну судя по этим волнам Звук намного ярче. Хочу напомнить, что делать нужно контрастный душ обязательно. Вот вам бонус. Я уже, скажу честно, перешел с контрастного душа на просто холодный. Я захожу в холодную воду, сразу вот так, три раза повторяю. Все, горячая вода нахрен ушла. Не потому что денег нет, а потому что мы сильные бойцы, воины. Не передать а... красоты... Вот этой поляны просто. Вот у меня, к сожалению, камера не передает эту атмосферу. А, Болела я коронавирусом, значит, где-то полгода назад я перестал чувствовать запахи, вкусы я чувствовал. А, лимончик, все вот это вот на языке оно было. Соль, сладкое, но запахи... Ну, ешь как будто бы ничего. Многие переболели, это уже не новость. Значит, не чувствовал я запахи где-то месяц. Потом вернулись запахи где-то до 70%, еще месяц до 80-90%. Но я точно уверен, что запахи не вернулись полностью. Кому-то вернулись, кто-то переносит это неделю, две, ну, чаще две. И все в по кайфу. А сейчас... Э Прибежим вперед. Я чувствую запах гнили. Я чувствую какой-то запах тухлой рыбы. Смотрел видосы на эту тему. Мало пока их на самом деле. Люди как-то стесняются об этом говорить. Понятно, что лекарства пока нету. Смотрел, значит, всяких блогеров, которые рассказывали про то, что у них поменялись запахи. Да, это неприятно, но люди так это воспринимают, как, я не знаю, что-то такое категорически плохое. Все к этому так со страхом относятся. Ну, блин, потерпите, я думаю, это пройдет. Если не пройдет, вы привыкнете. Я уже привык. Сейчас скажу продукты, которые у меня воняют. Это кофе, мясо, лук. Ну и что, блин, от них вообще отказаться можно, от этих продуктов. Фрукты, овощи, все, что полезное, все, что действительно кайфовое для организма, оно не воняет. Такое чувство, что это просто какой-то знак свыше, что нужно отказаться от каких-то продуктов, которые приносят какой-то вред вашему организму. Космос подсказывает вам, что не надо вот есть. Уже настолько надоели люди со своей, со своей тупостью, что космос подсказывает, говорит, вот это не надо есть, оно воняет. Но это лично мое мнение. Сейчас я вам прочитаю. Что пишет какой-то там врач по поводу вони Ковид ведет себя как отмычка, то есть он открывает себе дверь, а антитела это как бы слепок с этой отмычки и вот это вызывает аутоиммунная, воспаление, то есть свое собственное антител воспринимает поверхность клетки как антиген. На эту поверхность клетки садятся, а дальше уже иммунная система снова это все атакует. Такой эффект похож на бесконечное отзеркаливание. Это все равно, что делать дубликаты ключа, но всякий раз использовать не оригинал, а предыдущую копию, что в итоге приведет к созданию бесполезного изделия. Но это требует времени. Потому искажение запахов и приходит спустя недели после выздоровления, продолжает Владимир Болибок. Обратите внимание, запомните. На второй-третьей неделе появляются антитела против COVID. Соответственно, через 2-3 недели появятся эти антидиотипические антитела. Еще через 2-3 недели появятся антидиотипические антитела. То есть это как бы третий цикл этой итерации. Э, рецидивируются симптомы но уже не в том виде как при коронавирусе вместо потери обоняния искажения запахов это как помехи вместо полного отсутствия сигнала но главное что это скорее всего проходит спустя месяц coca кока-кола со вкусом бензина вновь становится кока-кола правда это не единственное последствие коронавируса некоторые еще не переносят собственный парфюм и жалуются на выпадение волос но у выпадения волос это у меня семейное, это у меня от бати пошло. Не переживайте за волосы, не переживайте за запах, все пройдет. Если у вас выпадут волосы, вы привыкнете к этому, все вокруг привыкнут. Главное не то, что вот тут, а то, что вот тут. Нет, тут тоже важно, но как бы вот там, вон внутри. Поэтому, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы вы всегда чувствовали себя на все сто процентов кайфово офигенно вот как я сейчас блин, перед камерой сел и такой пом пом пом мы все преодолеем коронавирус это не помеха сидите дома сидеть это хорошо 24 на 7 сидите ваше здоровье будет в полном порядке прячьтесь не боритесь никогда с значит с... Со своими Я страхами там Молодец. кстати пердеж приятнее стал пахнуть вот плюс от перемены запахов после коронавируса так что ищите во всем плюсы будьте сами собой и значит любите любить и любите обожать Пока.